Всем привет! В этом видео мы рассмотрим индикатор «Незавершенный аукцион» в торгово-аналитической платформе ATAS. При анализе финансовых рынков этот термин используется для описания ситуации, когда крайний ценовой уровень содержит и покупки, и продажи. Если посмотреть на график в режиме footprint с отображением BIDAS, то можно увидеть, что движение цены вверх происходит, когда разбирают все ордера по цене ASK и подставляют ордера на ценах BID. Как правило, на хай-свечи отсутствуют сделки по бедам, а на уровне лоу свече отсутствуют сделки по аскам. В таких случаях мы можем считать аукцион завершенным. Однако бывают ситуации, когда на уровнях хай присутствуют сделки по бедам, а на уровнях лоу-свечи присутствуют сделки по аскам. Такой паттерн называется незавершенным аукционом. Данную модель лучше всего анализировать на внутридневных графиках на хаях и лоях рынка. Присутствие незавершенного аукциона может означать, что движение цены еще не исчерпало себя. И с высокой вероятностью можно ожидать, что в ближайшее время произойдет возврат цены к данному уровню. Задача индикатора «Незавершенный аукцион» находить такие моменты и выделять их. На графике уровень незавершенного аукциона выделяется линией, которая отрисовывается до того момента, пока цена снова не окажется на этом уровне. Индикатор работает на любых таймфреймах и в различных режимах отображения графика. Для добавления индикатора на график необходимо в разделе технических индикаторов выбрать Unfinished Auction. Также для этого можно воспользоваться строкой поиска. Теперь рассмотрим настройки данного индикатора. Здесь мы можем выставить фильтр объема индикатора, прошедший по аскам и победам. При этом Ask-фильтр будет работать только на хаях, а Bit-фильтр только на лаях. Также можно изменить толщину линий индикатора. В цветовых настройках есть возможность поменять цвет выделений в кластерах и цвет линий. При этом цвета выделения лаев и хаев выбираются отдельно. Таким образом, включив данный индикатор в свою торговую систему, вы сможете с большей точностью определять силу того или иного экстремума. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, а также ставьте лайк, если это видео было вам полезно.